Глава 23. третья. Перепела. Бог продолжал кормить евреев манной небесной, но они не были удовлетворены. Их испорченные аппетиты требовали мяса, которое мудрый Бог в значительной мере убрал от них. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом.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 которую по замыслу Бога они должны употреблять, и что она полезна для них и их детей. Несмотря на все сложности, с которыми приходилось сталкиваться в пустыне, никто ни разу не заболел. Сатана, источник всех болезней и страданий, нашел лазейку, через которую смог бы приблизиться к народу Божьему и добиться максимального успеха. Со времен своей успешной затеи с Евой когда он принудил ее вкусить запретный плод, он в значительной мере контролировал аппетиты людей. Начал он с того, что своими нашептываниями искусил верующих египтян-пришельцев и возбудил в их сердцах мятежный ропот. Они недовольствовались здоровой пищей, данной им Богом. Их испорченные аппетиты жаждали большего разнообразия, а особенно мяса. Недовольство вскоре распространилось среди всего народа. Бог не спешил удовлетворить требования их извращенного аппетита, но наслал на них кару, поразив виновных небесной молнией. Однако эта мера, призванная смирить их мятежные сердца, только усилила их недовольство. Когда Моисей услышал, как люди ропщут у входов в свои шатры и целыми семействами оплакивают свое положение, его охватило негодование. Он возвал Господу, рассказав ему о всех проблемах, с которыми столкнулся, о непокорности духа израильтян и о положении, в которое Бог поставил его среди народа, положении заботливого отца, для которого все страдания народа становятся его собственными. Он спросил Господа, как ему нести эту тяжелую ношу, постоянно видя непослушание Израиля, и, выслушивая слова ропота относительно его повелений и против самого Бога, он заявил Господу, что скорее умрет, чем станет свидетелем того, как Израиль своей развращенностью навлечет на себя кару, тогда как враги Божьи будут радоваться их гибели. В своем отчаянии он воскликнул, «Я не могу нести эту ношу один, потому что она слишком тяжела для меня». Господь велел Моисею призвать к себе семьдесят мужей, которых он знал как старейшин среди народа. Они должны были быть не только мужами почтенного возраста, но и обладать чувством достоинства, здравым суждением и опытом, чтобы стать судьями или надзирателями. «И возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою»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 А ты говоришь, я дам и мясо, и будут есть целый месяц. Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моисею, разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет. Книга чисел, глава 11, стихи 16 по 23. Моисей и сам проявил явное неверие в силу Бога, за что Господь укорил его. Вопрос, заданный Господом Моисею, должен был помочь ему осознать, что нет ничего невозможного с великим правителем вселенной. Он упрекнул Моисея за то, что тот забыл о его чудесах. Тот, кто мог разделить Красное море и удержать воды так, чтобы они стали стенами по обе стороны, когда народ Израиля шел по суше, кто мог излить на них манну небесную и дать воду из скалы, может не спаслать мясо, дабы накормить народ. Моисей вышел и сказал народу слова Господние, и собрал семьдесят мужей из старейшин народа, и поставил их около Скинии.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 и таким образом укрепить доверие народа к ним. Господь хотел, чтобы эти мужи объединили свои силы с силой Моисея и помогали ему в борьбе с ропотом среди народа во время его пребывания в пустыне, облегчив таким образом труд Моисея. «И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана»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 «И поразил Господь народ весьма великою язвою». Книга чисел, глава 11, стихи с 31 по 33. Господь дал людям то, что не было для них благом, но чего они так сильно желали. Им было недостаточно получать от Господа только, что, только то, что было полезно для них. Они предались мятежному ропоту на Моисея и Господа, потому что не получили того, что потенциально причинило бы им вред. Их порочный аппетит управлял ими, и Бог дал им мясо, как они того желали, и позволил им страдать от последствий удовлетворения своего похотливого желания. Лихорадка погубила огромное количество людей. Самые яростные мятежники умерли, лишь только попробовав мясо, которого они жаждали. Если бы они позволили Господу убирать для них пищу, и были бы благодарны и довольны трапезой, которую можно свободно употреблять, не причиняя себе вреда, то множество народа не утратило бы благосклонности Божией и не понесло бы смертного наказания за свой мятежный ропот.